Всем привет, дорогие друзья! Надеюсь, мы с вами еще не раз услышимся и увидимся. Возникает у некоторых из нас с вами вопрос, как же купить то, что продается в интернете? Смотрим. Ну, допустим, вы пришли ко мне в гости вот на этот сайт, на эту страничку. Здесь, в общем-то, заинтересовались. Я бы точно заинтересовался прочитав вот это что-то здесь согласен что-то интересует вот самое главное вот может быть из этих пунктов что-то интересует ну, здесь вот меня и сына прекрасно видно вот дальше но ну, наконец-то вам пришла в голову мысль почему бы не обзавестись подарком себе или кому-то еще на 23 или еще на какой-то праздник ну вот мы выбираем здесь видео видео лекция лекция про то как печь построить где ее построить и из чего построить чего нужно избегать к чему стремиться в целом больше часа сжимали как могли время потому что очень очень много вопросов приходилось решать дальше вот с этим продуктом все просто. Сделать заказ. И вы получаете ссылку на следующую страницу. Ну, как я полагаю, вам больше всего интересна вот эта книга. Потому что здесь есть конкретный пример конкретной печки, которая очень хорошо себя показала. Очень экономно по дровам. И смотрится хорошо. Можно просто здесь нажать кнопочку. Что здесь? Здесь мы просто вместе доходим до того, как ваша печка замечательно топится. И она полностью вами построена. Полностью вами. И с совершенной уверенностью, что это нормальная, рабочая, долговечная, безопасная, экономичная печь. Вот здесь вкусненькая вещь. Та же самая книга, пробная, почти даром. Почему бы и нет, да? Мы заходим сюда. Здесь форма оплаты. Здесь вы можете проконтролировать еще раз, что именно и за какую цену вы хотите приобрести. Да, здесь нужно внести. Дальше. Ну, посмотрим мы все-таки книгу большую большую настоящую книгу сделать заказ опять же если вы заказ не решились сделать можете сделать в другое время здесь например вот в опере есть недавно закрытые вкладки есть например история история вообще всех посещений любых страниц дальше здесь вводим имя и желательно фамилию здесь контактный телефон ну например мой да ну, вот так он сбивается угу. здесь мы вводим электронную почту вашу электронную почту ну, надо перейти на английский шрифт shift alt у меня например ну, нажимаем, нажимаем, мы здесь то же самое. Shift, собачка, то есть два и вашу электронную почту. Так, ну постоянно покупательно вы станете чуть позже. Жмем продолжить, продолжаем. Пришли. Вот здесь интересный вопрос. Как же получить эту прекрасную книжку? Первое. Самое простое. Вы заходите в любое отделение, где оплачиваете квартплату, где оплачиваете какую-нибудь еще там в ГАИ что-то. То есть в любой Сбербанк, в любой офис связи, там Евросеть, связной, кто еще где видит там без комиссии прекрасно все можно отправить Выбираете. дальше вот здесь можно оп, нажать кнопочку или или просто запоминаете а лучше записываете вот этот вот счет этот номер вот он сохраняете чек и высылаете мне фото этого чека по почте дальше я, когда вижу по почте, что оплачен заказ, вы получаете ссылочку. Потом, еще интересный способ, через интернет. У вас в интернете наверняка есть какой-нибудь Яндекс кошелек. Или опять же вы приходите в Евросеть связной, и так далее. Можно с карточки на любом терминале набрать вот этот вот номер. Яндекс деньги и отправить туда сумочку. Так, сумочку вот, вот отсюда. тоже без процентов. ЛКП самая супер система. Вы просто сидите дома или в любом банке. Набираете. Вот выбираем самый интересный способ. У вас наверняка есть карта Visa или MasterCard. Visa MasterCard вы выбираете и переходим что самое главное очень важно прокрутить вниз страниц подтвердить заказ так вот это вот наложенный платеж честно говоря нежелательно потому что очень много денег съедает очень много времени съедает если принципиально то вполне можно записать вам диск и отправить по почте мы попробуем вот этот выбрать Подтверждаем заказ. Что же у нас получается? О. У нас здесь получается 797 рублей. Угу. Ну, смотрим здесь на количество ноликов. И пускай оно нас не смущает. У нас это количество ноликов не может смутить, потому что оно за запятой. Вот 797 рублей. Жмем. Номер карты. От этого вряд ли у вас будет. Номер карты это тот длинный номер, который у вас есть. Кажется, он 16 знаков. Повторюсь, если у вас маэстро, то лучше просто через Сбербанк или через терминал. А вот виза и Mastercard прекрасно поддерживают. Здесь вбиваем номер карты. Здесь дата срока годности карты она у вас допустим вот здесь видно дальше код свв это последние три циферки на обороте карты где расположена ваша подпись все хорошо жмем платить Оп. Но он мне предлагает номер карты, все-таки сообщить действительный, да? Ну и так далее. Допустим, мы оплатили, нажали "Оплатить", все к вам прошло. Что я вижу? Я вижу, что к вам приходит вот такой допустим файл еще очень рекомендую найти и скачать вот такую программу Adobe Digital Editions в нем очень удобно читается книжка на компьютере есть еще соответствующие программы для Macintosh и для Android то есть с телефона с ноутбука, с нетбука с любого устройства книжку можно читать и просматривать. Ну, я установил себе вот такую программу, и мы сейчас ее откроем эту книгу. Вот она. Смотрим, что же внутри книжки. Внутри книжки у нас, пожалуйста, разворачиваем и читаем. Ну, например, здесь можно help чтение, можно в виде pdf -а. можно менять размеры можно даже пойти к какой-нибудь конкретной странице вот 8 оп смотрите -ка. здесь все видно здесь кстати видны ссылки на группу в которой я вас очень рад буду встретить и ответить на все ваши ну по мере своих сил вопросы вот такая книжечка. Много здесь нужного для тех, кто собирается сделать хорошее отопление в своем доме. Ну и включаю конкретный проект. Реальный существующий конкретный проект с фоторепортажем. Куда что ложится и как что делается вот такая книжечка что еще я хочу предложить у нас есть вот такая страничка немовпечек.рф слэш блог набирается в английском языке уже здесь можно посмотреть подарочки здесь же можно ну это в видеоролике вполне могут быть вам полезны Здесь можно, например, приобрести вот эту интересную штуку. и Сейчас посмотрим. О, отопление в доме. Я в своей книге пишу о котлах. А здесь как раз отопление. Вот, пожалуйста, человек отопление предлагает. Можно у него приобрести. Я буду только рад если вы воспользуетесь моей ссылкой. Вот. Грамотно все рассчитывается по формулам. Все он там разжевывает. Так. И что еще? Ну, здесь некоторые статьи есть. Вы можете делиться этими статьями. Ну, например, вот про который, оказывается, бывает не ядовитый дешевле намного и вообще его можно приготовить самому вот такие вот фишки так что будем дружить до встреч с вами был михаил немов немов печи рф